Здравствуйте, уважаемые земляки. Продолжаем цикл наших передач разговора о политике со мной. И сегодня у нас в гостях младший научный сотрудник Московского физиотехнического института Анна Юденко. Здравствуйте, меня земляки. Аня, вот когда мы начинали все эти протестные акции да, против назначения Дмитрия, Дмитрия Трапезникова, я увидел. Я очень был удивлен, когда увидел твое видео в соцсетях ты в ноябре да, перед одним из митингов опубликовал. Я был очень удивлен. И до настоящего времени ты проявляешь такую позицию. Ты недавно была на выборах да, в, качестве, ну, в качестве члена избирательной комиссии права совещательного голоса. Я публиковал такой интересный патриотический пост. И почему ты ведешь такую деятельность, почему у тебя такие настроения, почему ты решила присоединиться к общественному движению в, в, в против трапезника И сейчас ты пропагандируешь движение честные выборы. Почему у тебя такое настроение в связи с чем? С учетом того, что ты не находишься в полнике, и ты видишь, ты работаешь? Да, но я с самого начала а, следила за историей насчет нашего нового главы администрации. И я никогда не была аполитичной, даже когда была подростком. Вот. А можно я отвечу долго? Ну, конечно, <с> Я как-то в 2015 году ехала отсюда на такси в аэропорт в Волгоград. И со мной ехало два человека, которые говорили... А, водитель рассказывал историю о том, что... Вот он где-то там несся 200 километров в час, его остановил какой-то гаишник, а с ним был то ли сын, то ли внук, то ли племянник кого-то из чиновников. А, чиновников, либо из правоохранительных органов, я не помню. Вот. И он говорит ему, этому гаишнику, «Вот, а ты же понимаешь, у тебя дети есть». Тебе тебе же их кормить, ты подумай об этом. И я такая еду и понимаю, что мне как это... И, а и все люди, кто были в машине, они такие, да, да, что он так как дурак себя ведет, да? Вот, и я думаю... То есть одубли. Ну да, а я еду а, и думаю, что вот этот человек, он считает нормальным даже угрожать семье, по сути, хотя... Кто он такой? Просто чей-то родственник. И я подумала, что мне просто вообще не по пути с этими людьми вообще никакого... Никак не буду лезть э, в то, что происходит в республике. Вообще не буду никак думать о том, чтобы какая-то моя жизнь будет с этим э, связана. Да? С Калмыкией. да. И когда я увидела эти... Сначала, ну, сначала сбор, я с самого начала следила. Потом молебен. И я поняла, что вообще говоря, людей, которые, э, извиняюсь, я волнуюсь, людей, которые думают так же, как я, их гораздо больше, чем я думала. Думала, что здесь уже просто, ну, мне... Никому ничего не надо. Да, никому ничего не надо. Это какое-то какое раболепство беспросветное. Все молчат. Все молчат. Я думала, что мне ну, не по пути вообще с этими людьми. Когда я это увидела осенью, я поняла, что да нет, вообще-то людей, которые думают так же, как я, их много. Вот, в том числе там мои какие-то знакомые, да, мой одноклассник. Вот, и а потом я поняла, что если я приеду, я останусь честна перед собой. Вот, и ну, мне все еще неприятно э, персона главы администрации. администрации да, и э, я против того, чтобы таких людей на территории Калмыкии и вообще России их вообще реабилитировали. Риб, риб, Ребилитировали, да. вот. ты э, Очищали, ну то, было. что очищали, да, их биографию, вот, обиляли. Обиляли, да. И я считаю, что это неправильно. И ты решила, ну ты же в своем посту ты сказала то, что ты и сама приедешь, но еще ты и призвала. Ну да. С чем связан этот призыв? Почему ты хотела, чтобы было народу больше? А, ну, как с чем? Я поняла, что вообще-то недовольных людей много. Вот, как я там вчера, позавчера шла по рынку, и там а, две продавщицы на рынке обсуждали, насколько увеличился долг Калмыкии перед государственным бюджетом. На рынке? На рынке, да, обсуждали. Две я покупала палантин, и я говорю... А что вы это, а что, вы только, ну, не то чтобы я с какой-то учить их собралась, да? Вот. Но я говорю, вот я вчера была, они говорят, да, ничего не поменять уже. Такая, ну, как избитое выражение, выученная беспомощность. Угу. Да? У нас специально, государство, власть и местная и федеральная все СМИ пытаются нам как вбить в голову, что... От нас ничего не зависит. Что мы беспомощные. Что мы беспомощные, можем только вот по из Москвы ждать. И все. Или придет какой-нибудь а, новый Городовиков и спасет нацию и республику на работу. Да. Вот. И я говорю, ну вот они говорят, вот там пенсионную реформу, все у нас отобрали. Я говорю, а вот моя мама выходила на площадь, а вы выходили? И такие, ну нет, там... Ну, а что, о чем мы говорим, да? Нам нужно как-то продвигать эту идею, что от нас гораздо больше зависит, чем мы думаем, чем, чем нам пытаются это сказать или убедить нас в этом. Да убедили, в общем-то, но нужно снова как-то поднимать голову. Каким образом, по твоему мнению? А, по моему мнению... Ну, конечно, законными методами. Их много на самом деле. А, и в Конституции прописано, что мы можем выходить на улицу. Вон в Хабаровске выходят люди на улицу, кто-то их трогает. Когда выходят тысячи, уже никто не будет никого Десятки трогать. Тысяч, Десятки да. тысяч. тем более. Вот. Поэтому... А у нас вышло пять тысяч, и там всех, кто выступал, да, 27-го... А октября всех там Привлечили. привлекли скамейка да, да, да. да. но ну, потом уже выиграли суд и но все равно это нервы людей ну, люди не хотят ну, в этом в таком не хотят противостояния с правоохранительными органами но я я я считаю что в первую очередь нужно начать я так понимаю, люди уже начали интересоваться политикой за счет просто интернета, за счет телеграм-каналов, инстаграма и так далее. Люди уже понимают, что э, им не нравится такой, э, такая система управления, что не нравятся эти конкретные люди. Поэтому следующий шаг, нужно идти на выборы и призывать всех-всех-всех идти на выборы и призывать всех-всех-всех а, ну, кто может да, становиться наблюдателями, членами УИК и так далее. И это, это не так сложно. Да, я согласен, это не так сложно. Я уже на протяжении года убеждаю всех, что это не так сложно. Да, и, и нужно понять, что не нужно думать, а там все уже за нас решили, все посчитает. Если, если выйдет на улицу, например, Будет еще одно какое-то решение. Если выйдет там, не знаю, еще пять тысяч человек на площадь центральную, уже будет другой разговор. Они этого боятся. Конечно, конечно. Не нужно думать, что они там всемогущие. Не говоря уже о том, что там есть какая-то внутренняя борьба. И там в... борьба среди прав... правоохранительных органов, среди разных... Ну, они между собой только что да, да. Я, я тоже это знаю. Аня, вот э, на протяжении длительного времени ты вот до сих пор в движении, до сих пор в таком настроении, да? Вот, очень много парней, ребят даже уже, ну, грубо говоря, слилось, ну, что отошли от движения, там, не принимают участия, не ходят на митинги. Ну, сегодня тоже показалось, да, сегодня мало народу было. Вот почему ты продолжаешь это? Ну... Если быть честным, мне легче это делать. Ну, в смысле, я не так много делаю, я же в Москве ну, я не могу ходить на митинги здесь. Хотя я там хожу на митинги и к посольству Беларуси ходила, я потому знаю. что, ну, считаю тоже это неправильным финансировать человека, который нас все время обманывает. Да. Вот я, если честно, не участвую в активной дискуссии фейсбуке потому что у меня не хватает моральных сил эти а, все это читать а, и комментировать но я, я, я читаю я слежу активно ну, смысле я слежу но я малыш из москвы здесь я мало что могу сделать вот и, конечно не нужно принижать этих парней или кого, о ком ты там говоришь, кто вышел, не знаю. Нет, просто ушли некоторые. Не для меня, например, для меня, например, твое присутствовать здесь на интервью, то, что ты публиковала пост, или там приехала, приехала на выборы на наблюдателем ты там через арену позвонила мне. Я удивился вообще. Еще, когда ты должна была ехать в я вообще подумал: ну, они вообще супер. И для меня, вот, да, как активиста, для Максима, тем более, мы с ним это обсуждали. Для меня это такой пример говорю, да, что э, я горжусь то, что у нас есть такие девушки, я горжусь то, что у нас есть ты, которая может взять с Москвы приехать, сесть с левом комиссии, еще там опубликовать такой пост и призвать всех честным выбором. Вот. Я, я, например, вот здесь я тобой вот, преклоняюсь, жмут я руку и очень рад, что что-то есть. А на самом деле я хотела много лет много лет поучаствовать в качестве наблюдателя в выборах, но я всегда думала, вот, я ну, очень скромный человек, я все-таки не юрист, там, не социолог, да, я работаю в лимфератории, там, эксперименты ставлю, это не мое а, громкие дискуссии или а, скандалы какие-то, да. Я думала, что я не смогу, вот. А тут Оксана Санджинова написала пост, что, можно поехать. И я уже подумала, ну, на что? Вот. На самом деле, сами выборы несложны. Вообще несложны. Там... Ну, подробнее расскажи, да, выборы уже коснемся. А, ну, я написала в посте mm -hmm. у себя. А, в общем-то, у нас прошло все хорошо. И это можно видеть а, по результатам. Какая явка там была. Вот Из нарушений, я не знаю, насколько они... это было намерено или нет, а у нас в самом начале были лишние листы в книгах для голосования. Ну, существенно. Вот. А, да, в нескольких книгах. К счастью, на моем участке была я и один местный mm. наблюдатель, который ну, вдвоем, вдвоем уже можно проследить за всем, в общем вот, из важного, ну, пришлось немножко еще, так сказать, настоять на том, чтобы нам вовремя сразу же выдали протокол, копию протокола. Итоговым. Да, итоговым. О, У тебя был КАИБ. У меня был КАИБ, и это был единственный КАИБ по Октябрьскому району, поэтому с КАИБом сильно проще. Я готовилась к тому, чтобы... Будет подсчет? Да, будет подсчет, и больше всего к этому готовилась. Вот. А из, а, ну, из важного, я не знаю, как правильно об этом говорить с точки зрения правоохранительных органов, но ко мне подходили, я там писала тоже, ко мне подходили 6 часов вечера, два уважаемых местных человека. Ты не хочешь сказать, что а, я... И нет, я не хочу сейчас говорить угу. их имена, хорошо? Два уважаемых, а, два уважаемых человека подходили ко мне и говорили, что вот понимаете, нам нужна явка, а у нас на тот момент явка была 17,5% на 6 часов вечера то есть 2 часа до окончания голосования. Вот. Был долгий разговор, <с> ну, наш наблюдатель наблюдал, а я ты был на главной участке участник, ну, среди вас двоих. Ну, он местный, он все-таки да. больше знает, вот. А я, все-таки у меня руки были не связаны никак, он все-таки местный, а у меня руки никак не связаны, ну, я да. приехала и уехала. Вот. И, а, ну, я, я не знаю, как они хотели повышать явку, это с учетом Каиба, это что, нужно было прям пачки бюллетеней ну, в Каиб? Ну, можно было переписать по одному или по одному закидывать. Ну, я не знаю, что, как, это, как, как это вообще не хотели осуществлять или финальный протокол. Вот. Но в итоге там видно по результатам, что все нормально пришло. У нас на участке... Ну, или что предлагали? Предлагали? Ну, а они, вы они... А что? Они тебе как предлагали? бы... Под... Они же хотят узнать, но они так сразу же задают вопрос, а какие у вас здесь цели, а что вы хотите, ну и так далее. Вот. А ты говоришь, честные выборы. Ну, я как я говорила, там, ну, я хочу, чтобы все хорошо прошло. Вот. Они предлагали, что все члены, все кандидаты от КПРФ, их три человека всего было, в отличие от... 15 или сколько-то от Единой России, что все они получат мандат. Они говорили: Давайте мы сделаем мявку, а мы, а, вы, а зато ваши все люди пройдут. пройдут. Ну, поскольку я не сказать, что я сильно сочувствую там, КПРФ, да, или, или кому-то да и вообще, да, это ну. Тебе было я, самое я, главное, На самом деле, если бы, если бы на всех участках получилось честно проголосовать то результат, скорее всего, был бы... Даже с учетом того, что явно утром людей гнали каких-то, ну, кто зависим, потому mm -hmm. что утром прям много людей шло. Вот. А, с, даже с учетом этого у нас на участке Единая Россия получила меньше 50%. Mm -hmm. Вот. И явка была 22%. То есть, ну, нужно... А сейчас обратиться к людям, которые нас слушают, вот вы сами подумайте, там всего разговор был про 100 человек на участке, или сколько там, всего 240 человек проголосовало. Если бы там хотя бы треть сочувствующих пришла бы, треть недовольных людей пришла бы на участок, уже у них бы была бы катастрофа просто. У Единой России, я имею в виду. И тогда бы, может быть, они по-другому разговаривали. А так, конечно, когда у них там 80%, они полную какую-то безнаказанность свою чувствуют и силу. Это даже видно по выборам. Согласитесь? Ну да. А, ты разговаривал с членами Комиссии справа решающего голоса? А... каких профессий? Скажем так, я не, раз... не мой наблюдатель, объяснял, кто там, кто, кто есть кто, кто кандидат там, а, в этом списке, кто чем занимается. А, недовольным был только... Ну, то есть... А, недовольным был только председатель, на самом деле. А, ну, все другие члены комиссии, они вели себя абсолютно корректно, адекватно, а, ну, не считая там некоторых нарушений, которые... Я думаю, что тоже их толкали к тому, чтобы их делать. Ну, например, когда я вышла, опять-таки мы это не зафиксировали, но когда я вышла ужинать, это было уже после шести вечера, они начали фотографировать списки, что вообще незаконно. Фотографировать списки того, тех, кто проголосовал. Вот. Что еще? Ну, я к тому, что... Там, наверное, не так много людей, кто хочет прям фальсифицировать выборы. Они там все... Нет, там... Может быть, их вообще почти нет. Кто прям идейно хочет фальсиф... или топит за единую Россию. Я думаю, что среди этих людей их либо нет, либо почти нет. Ну да, я согласен. Даже когда люди... Мы приехали к Комсомольске. Люди по секрету мне говорили, то, что хорошо, что вы приехали, а то бы нас заставили бы совершать преступление. Ну, заниматься по водилке бросам. То есть это тоже вот очень важный психологический фактор для работников избиркома, да? потому что они все работники... Я не зря задаю вопрос, кто они... Кто, учителя кто... или не учителя? У нас нет. одни педагоги были. У -у -у. Даже и... работники детского сада. Это все, конечно, очень печально, потому что мы думаем, кто учит Кто учит наших детей, да. Дет делает выборы. Да. Как ты оцениваешь на сегодня деятельность республиканской власти? Если ты следишь? Ну, я думаю, ты следишь. Я слежу, я слежу. Конечно, когда на месте находишься, совсем по-другому воспринимается. Конечно, некоторые. Как по-другому? Здесь по-другому? Да. Ну, все равно я там хожу, смотрю, что какие-то улицы делаются или еще что-то. А. Ну, ну, вот, своими глазами смотрю. Вот, ну некоторые моменты меня сильно возмущает, например, Ледовый дворец. Это и причем? Мне кажется, все люди понимают, и зачем, зачем, зачем это делается, я не понимаю. Это же огромные деньги по какие-то... Вот как я помню, в моем детстве то и дело салют был. Но тогда были шальные деньги с офшора, да, и часто салют был на улице. А сейчас я так же это воспринимаю, Ледовый дворец это просто деньги на ветер. Денег, деньги, которых... Ну нет, вот я не знаю, вот в этой школе, где я была в Большом Цырине, там туалет на улице. Я не знаю, может быть, там есть где-то внутри, но все члены участковой комиссии ходили в туалет на улице. И от этого, ну, грустно очень. А у нас следовый дворец, а дети на улице ходят в туалет. Хороший пример. Как я еще оцениваю? Ну, ну в общем, это, это показательная вещь. То есть ничего этом. хорошего нет, Наверное, что то Наверное, ну, что-то хорошее есть. Там, вон, действительно, на улице, вот Ханинова сейчас шла, ремонтируют. Вот, но это и раньше, и раньше ремонтировали на самом деле и там два или три года назад отремонтировать вот но чем-то я возмущаюсь но меня радует то что а, пристальное внимание людей к всему что происходит как мне кажется судя по Facebook и Instagram. может быть я конечно ошибаюсь может быть до сих пор Большинство ну, что те В друзьях, те, кто. Да, Стран... может быть, я живу в да, своем ну, это... мире, да. Да, это... я, я, может быть, я живу в своем мире и э, в информационном пузыре. И я всегда ну, задаю себе вопрос: а вы, я вообще с, с, с представитель э, репрезентативной э, выборкой общаюсь или нет? Поэтому стараюсь там, общаться с таксистами, со всеми людьми, ну, кто вошли, не из моего круга, да. Угу. Потому что в моем круге, ну, вот такой интеллигенции, да, там, ну нет, вы, скорее всего, не найдете или почти не найдете людей, которые поддерживают там, Путина, Единой России и так далее. Вот из всех моих, мо моего окружения, и в Питере, и в Москве. Вы, скорее всего, таких почти не найдете. Я не найду. Как научное сообщество ну, вот это все. А деньги? Как финансируется научное сообщество? А как научное сообщество? Но научное сообщество это же у нас представители интеллигенции, как они. вот Ты же научный сотрудник. Вот, как, а... тебе. как относится тебе? Как относятся к нынешней ну, да, к ситуацию, власти? Да, вообще. А, ну, я повторяю, что большинство а, недовольны. Большинство ездили там мы то и дело там ездим что-то на какие-то измерения или работать на запад куда-то или на восток в ту же японию вот и мы видим как как что происходит как что делается да вот в, в самой науке есть много очень разумных людей и ну, Наука как-то движется российская, да? но ее масштаб не сравним там, с китайской наукой, не сравним с американской наукой. Вот, mm -hmm. ну, есть хорошие места, есть, ну, как-то какие-то деньги находятся, которые там, на существование, но это не там, финансирование российской науки, оно не сравнимо там с какими-то не знаю, плиткой в Москве. Ну, плитка в Москве тоже хорошее дело. Ну, там одна развязка, грубо говоря. Это вопрос, сколько ворует, вот, сколько отдают, дают взяток. Ну, это совсем разные масштабы. Как твои родители относятся твои деятельности к твоему, к твоему протестному настроению? Мои родители никогда не были аполитичными, Особенно мама, она работала в «Яблоко» здесь, в Калмыцком, вот, и они, ну, они следят за тем, что происходит, но, конечно, у нас есть разногласия, вот, они, по-другому относятся к Трапезникову, например, вот, хотя я их, там, пытаюсь как-то им объяснить что-то как, вот, но... Я потеряла мысль. Ну. Они, они, они никогда не были политичными, они в свое время участвовали, пытались бороться, участвовали в выборах, мама там, набирала наблюдателей, была там начальником штаба при одних выборах. Но, наверное, частично они разочаровались, потому что тогда была Небольшая поддержка оппозиционных сил. Сейчас я не могу понять, она больше или нет. Мне кажется, больше. Сейчас больше недовольных людей, чем тогда. Чем, я говорю, начало 2000-х. Тогда была какая-то вера в новый курс там Путина ну, и да. так далее. Да? вот. становление России. Да. Мачить, Но сыр. фальсификации были тогда, и, может быть, они даже более жесткие были по рассказам моей мамы. Может быть, они ну, то, что она мне рассказывала, это просто шокирует те, те фальсификации, те угрозы, которые были у нас ну, на калмыцких выборах. Угу. Какой вывод ты делаешь по результатам выборов, по результатам своего наблюдения за выборами? Я... Основной вывод ты вы, вы, делаешь. Я поняла, что... я опять повторюсь, я да. первый раз участвовала, я до этого просто боялась, я думала, что я не смогу, но я поняла, что это намного проще, чем кажется, и что от нас зависит больше, чем мы думаем. Причем вот если затрагивать Сейчас, извините, я волнуюсь. В чем кому у нас хорошо живется? Да никому. Но если говорить про национальность, если это острый такой, ну для кого-то вопрос, кому хорошо живется? Да никому. Ну да, согласен. Русские хорошо живут? Да нет. Калмыки хорошо живут? Ну, может быть, кто-то отдельно живет хорошо. Большинство, вон, как в большом царине. Вот. Кто? Даргинцы хорошо живут? Да нет, тоже есть свои проблемы. И поэтому нам нужно уже как-то объединяться. Да? Всем сейчас много каких-то разногласий среди вот оппозиционного движения, начиная с осени. Вот. Нам нужно всем как-то объединяться вокруг каких-то общих целей. Против Единой России просто. Вот понятная всем цель. На, другой следующих, на следующих выборах в Госдуму это важные выборы, нужно что-то делать ты видишь... и себя начинать, в первую очередь. Ты будешь наблюдать. Ну, ну, я надеюсь, да. Как ты относишься? Вот сейчас вот мы проводили круг круглый стол. У нас произошла консолидация, ты по письму по среднему, даже вот, когда 8 депутатов народного холода, вот там все фракции парламента были представлены, как ты относишься к консолидации уже среднего звена, то есть не народа, а депутатского корпуса? А, я удивилась на самом деле, а, потому, потому что там был кто-то от Единой России, вот. и мне кажется, что это правильное. Правильная... Стратегия, пытаться убедить тех людей, кто внутри, я не думаю, что там все там идейные жулики. Ну да, как мы думаем обычно. Это не так. Пытаться их изнутри расколоть. Вот. Пытаться их изнутри расколоть. Ну, я не знаю, есть ли... Нужно направить их на нужный курс. Как бы они понимают, что... Поддержка «Единой России» не такая высокая. И, может быть, уже нужно на другой корабль пересаживаться, так скажем, и в свободное, в свободное плавание уходить. Потому что люди, людям не нравится, и должны это все понимать. Я, ну, на выборах это видно. Спасибо, Я Спасибо. так рад, что ты пришла вообще, я так рад, что ты... Пришла, согласилась на интервью. Я так рад, что ты поехала. Ну, я действительно горжусь, что я из комментарии на твои в Инстаграме было Что, вот в заключение: что ты пожелаешь нашим зрителям, нашим подписчикам какие слова напутственные скажешь, я думаю, им будет приятно послушать. Я скажу: что для меня, я ну, не оратор, и для меня все это очень сложно. Вот. И просто люди должны поверить в то, что от них гораздо больше зависит, чем мы думаем. Можно просто взять, написать Оксане, сказать, я хочу на выборах Госдумы быть наблюдателем. Вот прямо сейчас это сделать, пусть они вас несут в список, и, может быть, все тогда помен... Ну, не все, но постепенно это будет меняться. Ну да, это будет очень отлично. Ну, нужно консолидироваться. Да, и нужно консолидироваться вокруг общей идеи. Нужно уже перестать там обвинять кого-то. Вот этот на самом деле не патриот, а этот там, там какие-то свои только личные интересы преследует, а этот а, только и делает, что обманывает или еще что-то. Вот у нас есть какая-то общая цель. Если на выборах случится так, что не, при, не, придет, не пройдет Единая Россия, то даже с местным, ну, с Хасиковым, например, будет совсем другой разговор. И там, и, а, как сказать, хозяева, начальники, не будем оскорблять, да, начальники будут совсем по-другому разговаривать. И с народом уже, с людьми уже совсем другой разговор будет. Я так думаю. Но я в это верю просто. Круто, да, правильно? Это была у нас Анна Юденко, приехала с Москвы наблюдать за ходом выбором. Ну вот, итак, дорогие друзья, прошу подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну, а мы будем продолжать свою деятельность. Спасибо. Спасибо, Ань, круто все. Молодь. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании.